Еще длиннее <смех> пойду я посмотрю, кого она там гоняет. Посмотри. Идет, снимай, снимай. Снимаю постараюсь для камеры... О, Хитрое устройство, хитрое. Звенит? Неудобно. от корень головой. надо бы спилить, конечно. это хорошо. А, вижу трещину, да? Это кого-то там уже в лесу гоняет. В противоположном, где медведь был. Это там, где медведь гоняет наверняка. Появились, но еще не сдается. Да. Методы стали круче, а камни вытаскиваемые стали мельче. Это говорит о том, что они больше превращаются в монолит. до удара а давай. пахнет пахнет этим таким чем серой ну не ты не тем чем ты подумал С селитрой селитрой пахнет. сейчас мы ее уже надломаем так ты уже ее надломал Квинка зашел в уровень цитинга. Ну что, четвертый квин пускать? А? Четвертый квин пускать. Да ты че? Сейчас ее... Тогда вот так вот. По частям. Размер. Это нечестно. А? Это нечестно, говорю. Да я шучу, ладно. Давай. Жуй-жуй. Так смачно. Вот на том месте, где ноги у папы я его вот из ниоткуда вывалился вот такое вот чудовище блин подожди а, боишь, я боюсь что цвет цвет не передаст подожди А, а ближе вот, кстати на этом месте он и лежал да. Скажи, что... Это берел? Берел. Что-то сфотографировать хочешь. Уже стало темно. Да, день близится к завершению. Собственно, панорама. Там еще вот тучи какие-то ходят. Они да, а сегодня вон. весь день ходили-ходили. И что-то ничего не выходили. Слава богу. Что вот. дождя хоть не было. День близко к завершению. Проделана немалая работа. Дзанора мы не добрались пока. Ну вот самый интересный он там образец, который только что нажился после очередной вывернутой плиты. Уже темно. Рука... Рукавицу убери руку. Интересный Напер... цвет у меня. Плохо видно. Ты тебя не видишь? Что ли? Да я это вижу. Плохо темно. Ну, давай оставим завтра утром его. Давай. При солнце. Ладно, пойдем домой. Отдыхать. О, деревья шатаются. Ветер. Чтоб видно было. А, -а. думаешь не видно было? Так. Здесь. День третий. Очки оставил. Решающий. А завтра будет завершающий. Как пятилетки называли-то? Вот. чистил а? чистил очки и О, какая сейчас я залезу вот на чем мы вчера остановились может думаю не видно было сейчас заснимем. Это... А... так вот ладно копать нам еще и копать время осталось мало. Александр рассматривает очередные находки, разбирая очередной кармашек. И складывает из этого кармана в другой карман. Несколько неудачно, но может быть... Так, крышечку берем. Будет заметно, что он тут из глинки достает мелкие кристаллы. опять что-то он там нашел я покрупнее сделаю что-то чистит что саша дымчак, дымчак обычно... кристалл нет обломок кристалла обломок Вон, видите там опять что-то смотрится мелкие все мелкие мелкие кристаллы ну чушь Это все, всего лишь проводник за норышу. Проводник за норышу. Ясно вам? Будем следить за его умелой рукой. Что еще он оттуда достанет? Так, это кварц простой. А вот это идет кварцевое ядро. Если видите, не видно квадрата, да? Ну Вот Вот опять выпал кристалл. В карманы вот. А вон справа-то еще один выпал. Да, это не кристалл. А в мы не берем. В мы берем, но не все. Так, по-крупнее на виду вроде что-то там опять лежит. Я разобью все это. А разбивать, бита нечего. Ничего бить. Ну ладно, начнем дальше работать. а сколько тут. Погода неблагоприятствует. Из серии вечерний звон. Трудно. Да... Трудно дается гранит. идет? Вечерний сбор <свят> дождь идет, гранит не поддается. Да тяжело дается. Последняя, не знаю сколько. Зато романтика. Опять у висят. Бом. Бом... Бом... Да, аккумулятор садится. Замени. Продолжается тяжкий труд. <смех> Здесь мы видим уже щель уже на большой глубине. Это своего рода мини-занорыш. Сын, покажи кристалл Мариона, ой, дымчака, который ты достал там. Сейчас я его увеличу, чтобы он больше казался. Mm -hmm. Вот, видите, какой хорошенький кристалл. Сама ножка маленькая. Давай дальше. Вот этот помощник, который заснял ну посмотри сюда, он не с надо показать его, этот нормальный, а этот вот какой, ладно, с подошвы начал, иди его отсюда, и тут еще один помощник, мешай, мне. главное сухарь и тут же мусковид, нашли маленький занорыш, так, я вот сюда ногу поставлю, маленький не маленькие, такой камешки на нем. А да, что, ты, ты, ты, ты, ты, ты. но очень. Вот не видно там. Глубок... Да ничего не видно, и я ночью все делаю. Плиты эти снимать, это вообще легче повеситься. Мы вот таким вот образом разбираем. А я увеличил, там как раз хорошо. Да, у нас интересно, головки все вниз. А это что такое? Грил. Да ну. Я тебе отвечаю. Подожди, Я ж тебе говорил, мусковид был Рукой не дергай Подожди, сейчас Резкость не наводится гад. Да не наведется на такой вот. Слабый цвет очень Маленький, какой цвет? Зеленый да? Слабо-зеленый, но ну, убирай Это в том же гнезде, где Нет, убери оттуда нечаянно, задень Да ну пусть пока все Ну лежит. ладно, где вот этот дымчак Аккуратные, красивые кристаллы чайного цвета Блин, как теперь это все выковыривать? Это страшно теперь, куда берем ушли. Ну, так и выковыривай потихонечку. Чуть-чуть. Блин, -чуть. там много здесь, конечно. Это занорыш, да. Тут, тут сухарь даже, вот, видно, вот. Если ты ногу уберешь, вот сюда вот сделаешь. Положи. Вот эти два вот камня. Это сухарь, да? Ага. Сухарь, сухарь это занорыш уже. Это одни занорыши, по идее. А? Низ за Я и говорю, это все уже, конец за если сухарь. Но если он сбоку был... Чего не выпускать сказать об этом Вот там еще пару дымчиков. Ты на ощупь видишь? Нет, я их вижу. Блин, ну вот они все разбитые, ну вот в хлам просто, все в хлам. Они в руках даже рассыпаются. я не понял откуда я выкладывал правда этот видел ну сейчас всю блинку просеивай блин чего рукой сделать не смогу придется это камень убирать нет а щупом придется тыкать туда очень что? не хотелось мне Ну чё. давай выскребай тогда куда деваться то Может, там еще что-нибудь? Ну, да. Но берил-то должен быть еще кусок. Хотя бы. Потому что этот, это только одна головка его. Найдешь, ну, скажешь, я камеру включу, пока пойду поработаю. Там, может... Папа посмотрит то, что осталось от занорыша. Но там есть. Да, там, в самом низу. В самом там, конце. Да. То, я ещё Давай. длинная глубокая щель на как там? Это, да? да первые берилы найдены на Адуе. это круто Солнце за <зади> ну да, она сужается. Ну, а тебе говорю. Она... У а там все сузилось. Переростки. Усталый. дня утешительный, <смех> утешились берилами, сколько их там штук было, штук наверное. Если целых то непонятно, а осколков то наверное штук 10 таких есть, такие чистенькие, толстенькие, <смех> но короткие. Вот, наверное, один из самых лучших походов получился именно поэтому из то, что берилла нашли, хоть мало а но... то, что обычно черноту всякую мало, конечно, но везло сами. Черноту тоже нашли что-то? Черноту нашли. Всякие осколки. Даже несколько и стало. Вот, но завтра еще день. Будем снимать здесь вот плиты. Затем посмотрим. Может быть, тут что-то еще будет сверху. Если для того за заморыша... Вон он, где он сейчас, я его укрупню. Это метра два, наверное, Ужас. День четвертый. Те же и яма. Тяжелый, тяжелый день. Побитые. Думаем, где копать. Наверное, один будет здесь работать, а второй будет, то есть я, снимать вот эту перемычку между вот этой мелкой ямкой и нашей траншеей. Вот. Где-то дятел колотится черная опять. Рябчики. А, рябчиков море просто здесь. А подождем пока высушит, да? кто той яме-то сходить? Медвежьей. Чрт, знаю. Может сразу, а потом не охота будет. Мокрая, сейчас попсы расырые все будем получше. А же... Ну давай, давай подождем. Саша начал снимать перемычку. И обнаружил. А тут еще под дерновиком. -то. Ага. Под дерновики. Дымчак. Мы снимаем уже с какие плиты, а он сейчас собирает кристаллы. Покажите, что-нибудь. Ну вот, к примеру. Вот. подожди, еще что-нибудь. О! Нифига себе! Ну О! подожди, подожди, я... Вот Они... еще. А, это осколок. Они как опята у тебя здесь. Нормально. Да. Мастерство режевских старателей растет на глазах изумленной публики. Вот видишь, как ты. Одними голыми руками. Так, и что там? Вот ты бы еще так берил нашел, чтобы не копаясь. А, с нибудь еще найдем. Осколков много Кому скажешь, не Ух ты, машка кусает, как а. Вот, сегодня плохо, ветра нет, а Машка с комарами долбит. А, слышишь, так, мне кажется, можно вообще по идти. И собирать, да? И собирать. Конечно, я понимаю, что здесь ядро, но все равно. Блин, как назло перед камерой все куда-то делись. А может слева, посмотри, вот здесь вот, в этой, в коричневой. В коричневой не видно их, если даже они тут и есть. Он. Это что Нет, еще один вот здесь. Или мне уже кажется? Нет, ничего не вижу. Ну ладно. Ладно. Поближе вот эту разгреби еще, если есть, есть, нет, нет, значит. Нет. нет. Ну ладно. Продолжим потом.